Ну, Иисус, мы благословляем Господь. Мы благословляем эту землю Израиля. Мы благословляем этот город Господь. Мы благословляем всех живущих в этом городе Господь. Мы благословляем Господь Бог, под духом покаяния каждого Господь, каждого живущего. Господь. И мы просим тебя, дух святой, чтобы ты пришел в каждое сердце и наполнил эти сердца Господь жизнью своей, чтобы каждый Господь живущий в этом городе уверовал в тебя и Уверовал в тебя, Господь. Аминь, Господь. Слава тебе! Давайте фотографируйте